Индикатор страха и жадности показывает нам зону экстремального страха, отметочка 20. Индикаторы по главной криптовалюте показывают нам зону продаж. Индекс alt-сезона по-прежнему находится в зоне 60, сегодня он показывает нам отметку 65, давайте сразу же посмотрим на доминацию биткоина. Обратите внимание, мы на дневном таймфрейме продолжаем локальное восходящее движение, при этом, конечно же, у нас глобально находится все еще понижающаяся динамика. И также стоит обратить внимание на индикатор market cipher, на money flow, это красные и зеленые волны индикатора, мы видим, что они уходят потихонечку в зеленую зону, есть сужение и если манифлоу перейдет в зеленую зону, то у нас конечно же будет рост, но нам перед этим в любом случае потребуется коррекционное снижение, обратите внимание, нижний индикатор это у нас осциллятор элит он показывает нам медвежью дивергенцию и скорее всего мы сейчас возможно будем ее отрабатывать, нам необходимо будет сделать ретест как минимум 41-47 уровня FIBA. И если после ретеста у нас продолжится зеленый манифлоу, 12-часовой таймфрейм показывает, что манифлоу зеленым в действительности может быть, мы можем перейти в эту зону, в таком случае мы, конечно, будем прирастать. Так или иначе, при достижении нового булурана, я уже неоднократно об этом говорил, на мой взгляд, мы будем в большей степени доминировать по главной криптовалюте. Сразу же давайте посмотрим на индекс доллара США. Обратите внимание, на дневном таймфрейме у нас идет коррекционное снижение. И, вероятнее всего оно еще какое-то время должно будет происходить. Мы рисуем сейчас после якорной волны средний триггер и после возможно некоторого отскока мы попробуем нарисовать малый триггер если этого не произойдет а этого может не произойти с учетом того что money flow у нас сейчас динамично находится на одном уровне мы можем обратить внимание на числовые значения 29.92 по money flow сейчас и 29.24 ну примерно все на уровне 29 мы находимся по money flow на вчерашний день это означает что небольшое снижение есть но оно не принципиальное если снижение будет продолжаться то то по бинкоину мы можем в локальном каком-то периоде времени порасти. Глобально пока зеленый манифлоу, рост, я думаю, что не предвидится, поскольку этот индекс обратно коррелирует с главной криптовалютой, но в первую очередь, конечно же, с фондовыми рынками. Также стоит обратить внимание, что у нас все фондовые бенчмарки сегодня в зеленом цвете, S&P 500, промышленный Dow Jones и, конечно же, высокотехнологичный сектор, все прирастают от 2 до практически 3 с небольшим процентом. Также у нас сейчас в зеленой зоне закрылась Азия, обратите внимание, практически вся, кроме японского бенчмарка. И стоит также обратить внимание и на европейский сектор, он тоже у нас сегодня прирастает. Обратите внимание, рынок весь зеленый. Сегодня мы хорошенько растем, сегодня у инвесторов хорошее настроение. Что касается главного индекса S&P 500, обратите внимание, мы на дневном таймфрейме нарисовали вторую свечку, но пока не перекрываем предыдущее значение максимальными отметками. То есть за вчерашний день максимальная отметка, которую достигал бенчмарк равнялась 3712 пунктов, сегодня у нас 3689 с небольшим. Поэтому, если мы не прикроем это значение, возможно, дальнейший рост может достаточно сильно не продолжиться. Может быть, какое-то еще инерционное движение, после чего мы уйдем на коррекцию. По крайней мере, пока красный money flow и, обратите внимание, также цена средневзвешенный объем. Это желтая волна индикатора марки Cifer Ее здесь отчетливо видно, она уже находится в верхних значениях. Пока еще прирастаем, но следует за ней понаблюдать. Если начнется коррекционный заворот, то, скорее всего, мы продолжим нисходящую динамику. В целом, конечно же, мы видим, что по данному бенчмарку, мы все еще снижаемся То же самое происходит, я думаю, и на малых часах Давайте посмотрим 6-часовой таймфрейм Глобально мы видим снижение по данному бенчмарку Есть небольшой локальный отскок Попытка роста Мы нарисовали здесь триггерную волну после якорной волны Есть намек на продолжающийся рост Однако по-прежнему очень активный красный манифлоу. Мы видим, что сегодня у нас значение минус 37.54, вчера минус 39. Чуть-чуть скорректировались в сторону роста, но незначительно. Я думаю, что потребуется, возможно, еще и малый триггер после какого-то коррекционного снижения, после чего можем порасти. Но в любом случае, сегодня и завтра какой-то рост вполне себе вероятен, потому что данные события могут происходить с учетом некоторых фондовых показатели, которые мы сейчас с вами рассмотрим. В первую очередь хотел бы обратить внимание, что по экономическому календарю на ближайшую неделю у нас много различных событий. Стоит обратить внимание во вторник на показатели ВВП второй экономики мира Китая, в любом случае, они будут так или иначе оказывать влияние на рынок. И также надо будет обратить внимание на объемы промышленного производства по рынку США. Ну и в среду, конечно, я ожидаю показателей бежевой книги. Бежевая книга является неким таким триггером, который, как правило, отправляет рынок в нисходящую динамику. И те, кто на моем канале достаточно давно, все об этом знают, я неоднократно об этом говорил. На графике биткоина на дневном таймфрейме я показал порядка 12 предшествующих и несколько будущих дат по выходу бежевой книги книги. Для тех, кто не знает, что такое бежевая книга, это отчет по всей внутренней экономической составляющей рынка Соединенных Штатов Америки. И обратите внимание, что происходит в момент и в преддверии выхода этого отчета. В момент выхода отчета, как правило, рынок снижается, и также он снижается после выхода этого отчета обратите внимание все время иногда и перед ним это тоже происходит но в основном это происходит после недавно 13 июля 2022 года у нас это произошло перед после чего мы отскочили вверх это достаточно редкое событие и как вы можете видеть такое произошло всего лишь два раза это было в сентябре этого года и это было в июле этого года однако в преддверии мы все равно снижались то же самое происходило после небольшого коррекционного движения Сейчас у нас выход бежевой книги, как я уже сказал, анонсирован на эту среду, 19 октября. И я предполагаю, что у нас рынок в преддверии этого выхода может немножко порасти, после чего в любом случае я ожидаю какого-то нисходящего движения. Эту динамику я заметил достаточно давно, еще в прошлом году я показывал в обзорах на своем канале эту статистику. При этом стоит обратить внимание, что уже к моменту выхода рынок у нас снижался. Это может еще произойти и вот таким вот образом, то есть мы можем чуть-чуть еще отскочить, после чего скорее всего мы будем понижаться. Но опять-таки торговать только по этому единственному фактору, конечно же, не стоит. В любом случае это дисклеймер, не финансовый совет, но обращать внимание на такую статистику в любом случае, я думаю, будет полезно. Также хотел обратить ваше внимание на индикатор 200 недельный средний скользящий. Этот индикатор мы периодически с вами показываем. Это тепловая карта 200-недельная. И обратите внимание, когда тепловая карта переходит в фиолетовый и темно-синий цвет, у нас, как правило, происходит отскок. За весь период существования биткоина, по данному индикатору, с 2012 года, мы никогда не опускались глубоко, либо вообще не опускались ниже этой 200-недельной средней скользящей. Мы впервые ушли под нее достаточно сильно затемнились по тепловой карте и сейчас находимся в глобальном масштабе с учетом того, что 200-недельная средняя скользящая в глубочайшей перепроданности также хотел обратить внимание и на ценовую модель биткоина на этом индикаторе мы тоже с вами можем видеть 200-недельную пунктирную голубую среднюю скользящую здесь индикатор показывает, что мы ушли в глубокую перепроданность, однако здесь стоит обратить внимание также и на кривую цены средневзвешенной объемом Viva. если в индикаторе market cipher Цена средневзвешенная объемом в действительности по формуле не учитывает объем, а учитывает лишь волны моментума и разницу между ними, то здесь, в этом индикаторе, учитывается непосредственно сам объем за весь этот период. И обратите внимание, это достаточно точная ценовая модель. Мы ушли под нее, и такие уходы, как правило, сопровождались удержанием 200-недельной. Смотрите, цена уходит за кривую VWAP, после чего отталкивается от пунктирной голубой 200-недельной и возвращается на место. В этот раз впервые мы не оттолкнулись от 200 недельной, а ушли ниже. При этом возможность ухода гораздо дальше от цены средневзвешенного объема, как вот здесь, мы видим с вами достаточно большое расстояние, также и вот здесь. И вот здесь было такое же достаточно глубокое снижение, то здесь оно незначительно. Поэтому риски ухода на капитуляцию в зону 15 или даже ниже 13 сохраняются. Тем более, я уже неоднократно показывал два ключевых индикатора от ViliVu, известных аналитиков, а также от Puyla. Индикаторы CVDD, индикаторы Delta Price. Обратите внимание, они показывают цену 13,5 сейчас и 15,5. Эти индикаторы никогда ранее не пробивались. И во все периоды глубокой просадки цена всегда отскакивала от них. Да, цена отскакивала от 200-недельной. Но стоит обратить внимание, что в отличие от 200-недельной, которая является, конечно, техническим индикатором, то речь в CVDD и Delta Price индикаторе еще идет и о внутрисетевой активности. Ну и если говорить о главной криптовалюте, мы сейчас удерживаем основные локальные объемы. Мы видим, что сейчас концентрация происходит торговых интересов в зоне 19.5-19.600, предыдущий all-time high. Это всем известно. 2017 года цена достигала в тот период максимальных значений. И именно на этой отметочке сейчас мы удерживаемся. Вот он, 2017 год. Максимальное значение цены, после чего... Биткоин ушел в глубокую коррекцию в медвежий рынок до 2019 года. И обратите внимание, сейчас нам очень важно удержать эту зону объемов. Если мы ее не удерживаем, то мы провалимся ниже. И здесь есть направляющие Fibonacci, вы можете их видеть. Это и 15875 по техническим данным локального FIBA и глобальная в зоне 12. В любом случае мы можем туда прийти. Мы сейчас с вами это определили и по индикаторам 12, 13. Все это может быть зона плюс-минус 1000 долларов. Для биткоина можно считать ценовой зоной каких-то конкретных уровней определять при техническом анализе не стоит любой уровень это ценовая зона интересов как быков так и медведей имеется в виду продавцов и покупателей обратите внимание market cipher сейчас в глубоком красном money flow это означает что на рынке присутствует максимально медвежье настроение нарисовали два зеленых кроссовер на дневном таймфрейме между ними красный есть неопределенность мы с вами видим что в боковом движении находимся начиная с середины с сентября и до сегодняшнего дня эта неопределенность продолжается диапазонная торговля удерживаемся как я уже сказал на локальных объемах и если мы посмотрим с вами уровень сейчас по другому индикатору фибоначчи локальных можно будет видеть ключевые интересы на дневном таймфрейме также со стороны быков и медведей поддержка на дневном таймфрейме по-прежнему выступает уровень 18 с половиной примерно сопротивление сейчас у нас находится главное Объемы, максимальные объемы в этой локальной проторговке, это где-то на уровне 19900. Дальше у нас уровень FIBA 2260. Если посмотреть на коротких часах, на 6-часовом таймфрейме. Также с использованием пунктирных трендовых паутины мы с вами сможем определить краткосрочную динамику цены, куда вероятнее всего цена будет уходить и от чего отталкиваться. Обратите внимание, сейчас очень четко видно, что пунктирная трендовая паутина выступает сопротивлением. Цена находится прямо на этой отметочке. Мы сейчас уперлись в нее и не можем преодолеть эту зону. В этой же зоне находится уровень FIBA 19587 и здесь же 19530 примерно находится пунктирная трендовая паутина FIBA 236 локальная. Дальше у нас сопротивление Золотое сечение на отметке где-то 19,700 примерно, 19,699. Ну и дальше у нас можно определить по точкам пивот, Market Cipher SR. У нас здесь будет уровень 19,947. Примерно 19 950, ну и дальше 20 150, где-то примерно 20 140. Если пробиваемся через эту отметку, увидим 2400. В глобальной поддержке пунктирная трендовая паутина также выступает у нас на отметке 18750, 18,600, 18 750, 18 700. Здесь прямо ключевые ценовые зоны, не считая еще и, конечно же. Трендовых и ребер-треугольной формации, в рамках которой мы сейчас торгуемся, обратите внимание, на 6 часах эту формацию очень четко видно красными направляющими индикатора. Ну и также хотел бы обратить ваше внимание, что по трендовому индикатору у нас есть небольшая остановочка в зеленой зоне в бычьих настроениях, но еще есть потенциал роста к значениям плюс 10. Это означает, что попытаться вырваться все-таки к отметке 2400 или 2150 мы все еще с вами можем. Ну и если обратить внимание также на индикатор AI Signal в зону облаков, обратите внимание, мы находимся в средних значениях, Локального канала, здесь подсветка белой направляющей и пытаемся вырваться в красную зону облаков И зеленая выступает в качестве поддержки, также BoomPro говорит о том, что мы пока тянемся вверх, пытаемся пересечь ключевой сигнал И все это происходит на фоне того, что на 6-часовом таймфрейме мы ушли по классическому индикатору RSI из зоны дивергенций И сейчас как раз таки эти дивергенции отрабатываем в бычьей динамике ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел этот видеообзор до конца. Обязательно ставьте лайки, поддержите канал комментариями. Не забываем подписываться на телеграм-канал и телеграм-чат. Все реферальные ссылки, партнерские ссылки на биржи, на которых я торгую, с того, что сейчас многие биржи для граждан России закрываются, находятся в описании к этому видео. Это биржа Bybit и биржа BNX. И также есть обучающий материал на канале Telegram. Вы можете найти ссылочку на этот ресурс. Ну, а с вами был Гоша, канал IndexRate. Всем спасибо, всем хорошей недели и до новых встреч.